Привет, ребят! Это будет видео не такое же длинное, как всегда, так как я решил просто с вами поделиться информацией о том, что у меня есть второй канал. У меня есть свое небольшое хобби, я пишу музыку под гитару пока что, и решил поделиться с вами этой информацией. Поэтому все ссылки на группу и на тот второй канал я сделаю в описании, и также сделаю на этом видео аннотацию на ссылку с видео, с моим выступлением. Если вам интересно, залетайте. Я рад каждому из вас, так же, как и на этом канале. А тем, кто приходит, приятного просмотра.